Да, блин, зеленого нет вообще ничего. Че ты хочешь сделать? Скажи мне. Тут голубых нету, а коричневой говно! А как, вон, под губой ты голубой? А, так ты не бороду что ли? Так это не нее народ. А, си... А ч ⁇ я так криво ты, кстати, поставил? Коричневый, понимаешь, да? Красные это. И желтые. Смекай я. я не заметил, что это не ее рот. Как ее стоит? Настолько ее плохо знаю. Ну и желтый хе хе кстати вот вообще не об этом о давай может Смирнова она бомбит смешно? лучше ведь Смирнова, правильно? конечно кто смешно бомбит, Признала. что нибудь Фига, меня все это время было слышно, очень тихо мне представляешь настолько тихо че, нужно давать че, блядь а, что ты, в общем-то, сделал? Скажи мне, что? О, господи. Я борода. А посмотри, где борода кончается, там, где шея. Выглядит странно, слегка. Чё я волос? О, боже, что ты забираешься делать? Я боюсь. Ч волос, тут вообще. Про волосы? Это божественные волосы, божественные! Нахренеть, я оно из гейт не включил. Круто. Божественно, божественно. У тебя есть борода. Не скажи. Я... <смех> да, <смех> это да, про Терегидон. Да. Круто. Плышишь? Оригинал. Ни хрена! Сделай, чтоб язычок высунул, да? Да ну, это... чёрт. Ну, заигрывает, ну ты понимаешь. Ага. Зеркали его потом, да? Че серьезно? <смех> чё, ты чё издевай? <смех> ну ладно, ладно, давай, да. Нету никаких проблем. ха ха ха ха Ну, Саня, Саня... Чё, Саня? Что за Сделай её беременной. Ты же мечтаешь об этом, да? Нахрена? О, да, кстати, четкая, четкая идея. Нахрена беременной-то делать? Ну, языком. типа, залетела бородой. фу, какие мы Выдержу, наверное, это из видоса лучше с языком или без языка? С языком? Конечно, лучше с языком. Конечно, конечно же, с языком. А то ты сам, Саня, не знаешь, да? Честно, да? Как, ну, ну, догадываешься, да? Не ластиком, пожалуйста, только нет, нет, не ластик, не надо ластик. А чем еще? Ну, смотри, короче, внизу видишь там, короче, такая как бы делаешь дырку, а я не дырка. Отмени сейчас то, что ты ластиком сделал снизу. Это ви Там где свои, короче, там где. фикс видишь, там где ты корректируешь свой создавал. Отменит ластик или свой? Да хрен. Ну по нормальному научу тебя сделать. По нормальному. Да. Не, не надо ластиком. Посмотрел, что. Хорошо, хорошо. Может сделать его попрозрачный? Ну, в смысле, стоп, стоп. Подлиннее, я хотел сказать, подлиннее. Слышь, М -м -м -м. а убери язык у того, кто справа. Ну, чисто по приколу. Я музыку какую-то слышу. Капец, у меня машина проезжает, я думаю, это какой-то инструмент. Зачем эту язык? Так что тут будет. Да, я в чём, блин? <смех> Зубы. Ставь <смех> да, зубы. Короче, вот так вот по, по контуру, понял? Окей, да? Выполнять. Ты короче выдели это? Как-нибудь. Зубы только не задевай. И потом, короче, Shift F5. Нажми вот это все черные. А, зубы сначала скопируешь своим кривым методом. Хорошо. Он хор... не кривой. Ты не Фу. тот кривой да. у тебя метод. Кривой! а окей, да, теперь он не кривой, да, теперь он плавный и мягкий. Фу, Короче, окей, да. Не, короче, ты коперник, копипасти. Язык-то ты должен был... О, мой гад. Ты должен был убрать язык, Саня, понимаешь? Веселый видос. Блин, у меня все это в 10 ФПС как-то неприятно. А вот так идем на новую. Ч ⁇ как? Вау. Да, круто кисточка. Не! Шифт nee, F5 надо... Ты че, не можешь посвятить... Ч ⁇ что за шифт F5? Ч ⁇ будет вообще? Ну, предложи кое-что. А, запомнить, ну понял. Так, на выделить, да, сначала. Да, да, да, да. 5 FPS на... No. Еее! Yeah. Я сейчас пока кое-что настрою. Итак, с учетом содержимого... О, да, и смотри, сейчас говно какое будет. Стоп, стоп, стоп оо Вау! Ну неплохо, согласись. Офига, okay. oh, какая идеальный квадрат. Наверное, ты его бы выделил инструментом выделения. Это мог по О, да. Круто. Знаешь, вот это вот. Ну что за колхоз-то опять начинается? Что тебе опять не нравится? Эй, да я тебе говорю сделать, знаешь как? Отмени, отмени. Ну окей, делай mm -hmm. по-своему. Ладно, ладно. Ох да, конечно же, надо ластиком потереть. Ну естественно, как без ластика. Ты за там что-нибудь да? Я смотрю, как ты и записываю, конечно. Mm -hmm. Я-то не знаю, что делать, смекаешь? Будто вот там меня критиковать. А, да, кстати. Первый раз они поймут, неужели, что это все-таки ты делаешь? Такие ужасные вещи. Это что? не я, нет, это не я. Это Ох он породу бороду дерьмо, бедно. Наш беременна ее не сделал. Неплохо. Обмен языками. Это языковой обмен. А кто слева? Санеги. Ну окей, давай придумай что-нибудь ей. Это кстанте, ща прыгай. Ща Яндекс там тебе рекомендуемое, да, что-то выскочит. Чубака? Я вон на глаза я Вот тут. Божественно, вот, скачай. А, Да ты сам-то сделай. Возьми-ка чуё-нибудь лицо и вот воткни туда. Да как? Чё, чубака окей, да? Чё? Какие нахуй госуслуги? Че? Мемчики с Чубакой про госуслуги на топ-никс, что? Вау! Мне бы сейчас свой рабочий стол спалить. Да, ты видел такое смешное рабочее стол. Который... У меня еще смешнее, да? Не знаю. Нет, там... Ой, спалился браузер. О, видишь, какой? Ну ты видел, да? Какую-нибудь картинку найти, первую попавшуюся. О, вау! О май гад! Годноту чувствую. О! Гениально просто! Стопит! птас! Охренеть! э Слушай, я ее выжил, лицо вот это я потом поставлю себе в Инстаграм на вотах. Барада-да. Да, гениальное название, тут уместно. Так маска! Быстро или сложно? В смысле? Где кружочек, где папочка создание своя? Ага. Вот это. Вот это, да. Так и думал. Сделать, Бел. короче, ее большую, да, такую, значит, огромную и мягкую. из боков чуть-чуть порисуй. Нет, белую. Нет. Да. Ну, ну, 150, например, поставь, что тупой то такое. Что -то -то? Вот что так. А, Все, ты напугал своих зрителей. О! Прям жив так. это корекции. это нет, давай уже цветокор, заколебал. Цветокор, цветокор. Нет, там голубая в этом ленов сней. Видишь, у меня на плече, вроде бы как, говно какое-то голубое, один. Ага, это Да на плече. Справа, справа. Какой же ты глупый Слушай, вообще жесток. Вообще бог, не дай бог еще лучше сделаешь. И вот эти справа двинь вниз чуть-чуть. О, неплохо. А да, умей. Так, мне кажется, не умеешь. Ты ни х ⁇ ра не понимаешь. Тебе всегда кажется, что ты ни х ⁇ не умеешь. Поменяй этот режим наложения. Мне кажется, лучше, когда полностью... Ну, все, он... Ещ ⁇ один. Не знаю. А, вот самая четкая вообще картинка на рабочий столе. А, ну неплохо. Ты ему глаза, пере... глаза перемести, чтобы на тебя смотрел. О да, точно, Значит, давай это сделаем, типа в камеру смотрим.